Тут опять что-то не то. Переделываем. Рубрика Ду -ду -ду -ду -ду -ду Open Ду -ду -ду -ду -ду Кейс! За вас и за ваши драгоценные. Мои дорогие друзья. Мы сегодня начнем с того, что я не продолжу этот ролик до тех пор, пока ты не влепишь лайк. Объясню почему. В этих часах мы собирали реально по 100, по 200, по 500 тысяч просмотров В этой кофточке с дырками на подмышках Вот где она Мы собирали по миллиону просмотров И я вот сейчас не начну ролик Пока ты не поставишь лайк. Не, реально, вот ну просто буду ждать. Давай подождем, у нас же много времени. Кстати, приятного аппетита, если ты кушаешь. Я вижу, что ты еще не поставил лайк. Мы не продолжим ролик до тех пор, пока это не будет сделано. Потому что, не, ну кофта заносов на просмотры и часы заносов также на просмотры. Поэтому ждем. Поставил? Вот ты поставил, а другой человек не поставил. Давай, три секунды даем, ставишь и продолжаем. Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья. В детстве... Меня роняли на пол. Сейчас я стал самым конченным. Open человек кейсом. Добро пожаловать, вы попали на канал Дурачка. Всем здорово. Вы, наверное, спросите меня и скажете мне. Человек, нам не видно кейса. А вам и не нужно видеть кейсы. Смотрите на меня. Ведь сейчас я хочу снова выпить за ваше здоровье. Это вода, кстати, это вода. Сегодня у нас форсия дропа, 50 тысяч рублей, попрошу кстати, поставить лайк. Что будет в этом данном видеоролике? Я сегодня на все деньги хочу покрутить вот этот кейс а я знаю, что вы меня любите открытие дорогих кейсов. Один кейс не вскрыт, кстати, он находится а, сзади вот этих вот прекрасненьких шортиков. Я идиот. Продам этот кейс за миллиард долларов. По предложениям пишите мне во ВКонтакте Перед тем, как начать эту, не побоюсь этого слова, дебильную рубрику Которая называется Open Case. Я вам реально серьезно очень объявление сделаю Но для этого меня нужно вывести на главный экран В общем, дорогие мои зрители, подписчики моего канала Всем, у кого эпилепсия, я сочувствую, потому что сейчас у вас будет приступ хе Вот я черт! Ну что, мы будем с тобой сидеть, смотреть друг на друга Выпью кай лучше за твое здоровье Классно, case без кейса вот мокренькая Сучка Короче, реально очень важное объявление И вы там, вау Очень важное объявление, ребят, многие пишут Человек хочу в рубрику Прокачка инвентаря подписчика Короче, я никогда не рекламировал свою спонсорку Но очень много желающих, ребят Я не мразь, но я буду выбирать из спонсоров Тех людей, кому прокачивать инвентарь Поэтому я думаю, что прокачка будет Через полторы-две недели записана Поэтому, ребят Покупайте спонсорки, и буду выбирать из спонсоров о, нескольких человек, и буду выбирать из спонсоров нескольких человек, которых буду прокачивать. И, короче, суть в том, что прокачка будет вообще нестандартная, у меня другое мышление, потому что дурной, дурачок. И будет несколько человек в ролике, возможно, даже человек пять. То есть очень прикольная идея есть, покупайте спонсорки, среди спонсоров буду выбирать. Это было объявление для тех людей, кто хочет поучаствовать в прокачке. Любой уровень можете брать, то, повторюсь, буду выбирать среди спонсоров. А мы приступаем к кейсу. Рубрика! Open! Кейс! Ну что, дорогие друзья, поехали. Сразу минус ракет за ваше здоровье. Нет, тут реально вода. А то подумайте, что я какую-нибудь не воду пью. Uh, Прям на ваших экранах мы поменяли 46 тысяч на 43 Хороший свап, форс дроп Но меня он явно не устраивает Мне нужно что-то поинтересней Без прикола 50к Нужно ли нам окупаться? Так, убийство и градиент Я просто похлопаю И выпью за ваше здоровье Это 66 тысяч а Рубалев уже неплохо <с> И вообще ништяк Так, 68к, в приоритете сегодня Следующая задача, ну конечно, открыть как можно больше Вип-кейсов, ведь это рубрика Миллион кейсов на форс дропе Хотелось бы в это верить 45 тысяч, смотрите. Нам выпало несколько ножиков и всякая дичь. Я, чтобы вам показать, что у меня работают трейды, что я могу выводить все, что угодно, оставлю два ножика, ну, и вывезу на ваших экранах. Чтобы не было вопроса по типу, Блин, у тебя закрыт трейд! Тебя выдают баланс. Слушайте, ну идите вы в жопу. Реально, заявляю хейтерам, идите в жопу! Вот так-то. Будете знать своим... Там были волны. 29. И вот, чтобы вы понимали, что трейды у меня работают, все хорошо, я не могу вывести нож. Кайф! Это хорошо! Это нехорошо на самом деле. Наваха, Северный лес, дефолтный скин, забираем, выводим. Меняем, выводим. А, 31 тысяча остается, Свип кейсов мы сегодня не отходим, покупка совершена. И почему-то в мою прекрасную, светлую, за ваше здоровье, кстати, в голову пришла мысль. А не в мы сегодня ли деньги, дорогие Царем. Yeah. <laughs> вот это хорошо. Вот это прям nice. Такс. Так, так, так, так, так, так. А что это у нас тут? А что это у нас тут? А это у нас Жигули на балансе форс дропа. А, а, понимаю. Ну, тем временем нож мы вывели. Я вам показываю, что трейд не залочен, чтобы ко мне не было вопросов. Ре реально, блин, бесит! Закидываешь бабки, а тебе пишут. Ух ты, блин, Урод! урод! Выдают баланс Открываешь на выданный балик И ты такой думаешь, пошли нахуй Ну вот реально Так, ну ладно, на самом деле 50к Тем временем мы плюс пятнашку сделали Я реально думал, что все, мы пойдем отсюда Пошли, к счастью, на самом деле реально радует. Так, я настрою тут чуть Закалка, блин, ну 43к Но тем не менее у нас было 20 с лишним Тысяч плюс два ножа мы вывели Кстати, а сможешь ли ты так сделать, как сделаю я сейчас? Я тебе кидаю челлендж Повтори ски скинь мне в личку в ВК в следующем ролике будут все отрыжки города Россия. Так, это у нас тут что, 40 миллионов денег? Ну ладно, ехаем дальше. Где наш не пропадало? я вот хочу 4 градиента вот реально, 4 градиента и все, это вообще какая будет Ладно, э -э, хемераль, убийство подтверждено, еще один хемераль Кай, бля, хуйня какая-то ну, ну, это нахуй, блядь, нам не интересно Кейс випа выпадает, блин, по нос Мне говнецо с кейсов, не надо Понимаете, я, цель найдена, он дорогой, нет, блядь, сколько он стоит? Ебать, 8 тысяч, это нахуй он мне нужен, блядь Фордсдроп, ебать, смотри, фастон, хуяк за, блять Вот, феники, блять 23, сука, тысячи. Вы чё там, блядь, со своей конторе Вообще все оборзелено. Почему? человеку не падают скины. Ебать, я, сука, сижу весь в воде, вот похуй. А форсдроп, блядь, даже ничего больше выдать не может. Сука, ну вот дал один нож на 60 тысяч. Ну, чтобы ты понимал, блядь, ну деп полтинник, нахуй. Ну, типа, 50 тысяч рублей деп, А чё, блядь, с ножом-то? О, хуй он не выводится? Вы, ебать, наёбщика не наебёть. Фу, нахуй. Ой, блядь, вы чё, ёбаный урод? Вы видите скинули? Не, ну нахуй Мне что, блядь, за одного ножа Писать в поддержку? Блядь Блядь, сука, выведите нож, что за хуйня, я, блядь, не буду из-за одного ножа обращаться в поддержку, вы шо, блядь, давай, блядь, что-нибудь другое заберем, будете же мозги ебать, что я пидорас, и долблюсь в попец, я же знаю, что вы любите такое писать, ну, блядь, не, нахуй, так, ебать, дела не делаются, сейчас форс-дропу покажем, как надо фармить бабки, чекай, блядь, бабочка-убийство, АВП-медуза, огненный змей, мы на, на короткость раздрапом вот так. А, блять, сайт у меня у них микрофон работает, они меня понимают. Ну, блять, хотя бы так. Но это не дохуя. Убийство идет нахуй и лор, блять, хуёр. О, хуя тут драгона приписки. Нет, драгон лор мне нужен, блять. Это порнография выпала, блять. Ну, ну, пиздец, это минус полтишок, блять. Не, ну наверное, рубрика-то миллион кейсов, а что-то какая-то херь. Но на, на полтинник, блять, всосать член я все-таки могу. Новая рубрика на канале человека, блять. Ну тут нет, пиздец. Че, после слива полмиллиона пол рублей фактически. Когда мы в апгрейдах просто въеблись. Он мне не выдает, блять. Не, ну слышь, блять, форс-дроп Ч за хуйня, блять? Ну оно. Не, ну так, блять! Оно так не работает, ну что это за пиздец, доступно для обмена, блять Закалка, ёхуй продаж Вот, ну я на полном серии, ёх, покупают за тысячи три где-то Моменталка три пятьсот, блять, давай на живой случайно Не, ну надо формануться, если сейчас на живой не выдаст, ну это пиздец, нахуй Админы, блять, вы куда смотрите? У меня вот один вопрос, вы куда смотрите? Почему, блять? Почему, сука, я не... Я ладно, я закрою рот, нахуй Да, блять Не, нахуй. вот это, вот это, блять Вот это, блять, сразу бы так а то, хули, расы, эти, сосы, а что делать? Где люди живут? Ну все, ладно, давай дальше хуй Шесть кейсов, нахуй Ну вот, бля, это другое дело Нам хотя бы еще что-то вывести а то подъебут, скажут Блядь, больше не можешь Пошли нахуй Ну вот смотри, фальш, он пиксельный камуфляж лес Хуй с ним, давай его Повторюсь, что чаще всего, когда скинов дохуя, я стараюсь вводить дешевые скины Чтобы, блядь, их потом изи за моменталку, продать на тайме и не терять много То есть очень много народу долбо... клюев как я Делают следующим образом Распиливают э, скин в стиме Который невозможно продать У меня так было, кстати, статрек эмка Какая она, блядь, белая такая, сука Эмка белая, как же она Поток информации статрек прямо с завода Я ее распилил в стиме на деньги И потом купил э, на эти деньги вот таких кучу мелких ножек И продал, блядь, самое что интересно То есть, э, дорогие скины реально теме продавать сложно А я она продаю за моменталку Ну, то есть, мне вот этого во время ожидания Нахуй, мне не надо, ебать Ну, мне просто этого нахуй не надо И, блядь, за твое здоровье Ибо нет, нахуй, я продаю за моменталку. Слушай, ну вот эти перчатки качеством прямо с завода, блять, могут стоить дохуя. Ну и просто вот поделился своей мыслью, я вот думаю, что дропнется. Не, не хуйня. Вот в кофте сегодня заносов просмотров и часах, в которых мы набирали. Реально, до просмотров мы должны. Ёбнуть, что это, сука, за хуйня. Кстати, поделюсь с тобой радостной для меня. Ми... Меня нахуй! 94, блять! Сучка, хе! Блять, ну все, 10 вип нахуй. Не, этот ролик распилится. Блять, на два видоса И в следующем сделаем грязь, а то и на три Нахуй, я делаю типа один деп очень часто ебашу его на три, а то и на два Видео, на. ну вот, блять, хуй там Плавал, сказал мне форс-дроп и отправил Меня, блять, на... когда вся грязь Народного суда моей душе и жизни Докучала, я человека Посылал с радостью туда, где жизнь Брала свое начало, кто знает Ответ на эту загадку, пишите в Комментарии, За засуха выпала, заебись А, 24, прошу прощения 54 х блять, проверяй нахуй Фастом, блядь. Давошка, блять. Ну давай. Окупай нахуй. Сотка была, блядь, Х2 по факту. Плюс еще и, блядь, скины, кстати. Че там по скинам-то я проебался? Принять трейд. Нихуя 2,5 минуты проеба было, и они меня отправили туда, где жизнь брала свое начало, нахуй. А, показываю, как формятся деньги. Сука, ну нужно было сотку оставить на следующий видос. Но ну, я же, блядь, человек все-таки. Человек, я или не человек, нахуй. Э, давай, Егор, что здесь, да, нет, блядь. Патина, блядь. Здорово, нахуй. Алё! Алё, блядь. Алло, сука, ладно. Ладно, блядь. Прохладно, нахуй. Че будем делать, блядь? дроп, нахуй. Мы как этот вопрос будем решать, блядь? Надо админу позвонить, сказать. Алло, блядь. Ну что там с деньгами, нахуй? С какими ебать? Которыми я на форус-дроп закинул Где деньги? Где там, мало, Звонят обманутые вкладчики Я вот смотри сейчас Открываю vip кейс Конкретно одну штуку Потому что мне не хватает на 10 если сейчас выпадает хуйня Все, я удаляю сайт с интернета Алло, алло Спасибо, понял нахуй Хе, блядь Позвонил Заебись Вот пока просто дела делаются вообще на Вот, блядь Как оно все работает Бля... Просто нахуй, отлично. Ну давай, три кейса мы получаем... Слушай, подожди, бой, волна, он дохуя стоит. Нет, 40... ну 46, ебать. Ну, дойти бы до соточки, в принципе, можно оставить балик. Я хочу на живую покрыть, потому что на живые, насколько я заметил, вам очень, блядь, заходит. Очень. Ну, блядь. Ой, не смей, нахуй! Ой, я не увидел! А чё так дешево? А чё, блядь, за хуйня? Нет, залуп какая-то. Это, блять, это байт на, су на сука, не нахуй, я в такую хуйню не играю, блять, у огненный змей, видите ли, блять, ему не тот за 45 тысяч рублей, блять, урод, блять, скажете вы, ну, ну нереально он дешевый, блять, хуйня какая-то, я хочу сотку нафармить, спокойно, блять, давай, чтобы разбавить данный видеоролик, мы сделаем, типа, ну вот, 4 кейса, Давай еще раз, Одалю админы, блядь Решаем вопрос э, по взрослым Давай, мне нужно э, этих, блядь Четыре э, глака Градиент, похоже ножевой кейс Смотри еще раз, такая ситуация 44 тысячи, я продаю, значит Три ножевых кейса открываю, если не окупаюсь, сайт с интернета удаляю Проверяй Давай, уж сейчас чтоб выпало Слышно меня, Алю? Вы решили вопрос, надеюсь мы. Все вам, пиздец нахуй. Не поняли меня А, не, поняли, мы окупились все, извините, блядь, прошу прощения, мы окупились. Нет, на самом деле, без шуток нужна хотя бы соточка, блядь, что за пиздец? Волны, ну волны дешевая хуйня. Кидаю вам опять челлендж. Кто сможет громче, поставлю лайк под фотку на ВК. Если мы не окупаемся, то реально пиздец. Ну, можно, кстати, в апгрейд зайти уже, но он реально не выдает, блядь, смотри. Все, сука, начал, начал просто говорить, иди к ты с этого замечательного, блядь, сайта. Не, давай, вот мы вот так оставим. На следующий видосик. Ну, ролик реально немного затянулся, мы все-таки сделаем на следующий видеоролик. Данный баланс реализуем, так сказать. На этом все. Всем спасибо. Это была самая лучшая рубрика на YouTube, потому что не был я. Всем спасибо, пацаны. Рубрика. -ду -ду -ду -ду -ду, open. Open